Что, ради меня, как нежный, как приятный? Эй, сволочь, за меня воевали, а ты даже не знаешь, как меня зовут. Я ржаная! Я что для тебя? Просто мем? Люби меня, люби. Жарким огнем, ночью и днем, сердце сжигая.